Ну ваш вопрос, вот женщина, вы да? По теме, да, по лекции. Не про то, что кто-то болеет там, а просто про любовь. Вот на, на четвертом ряду, девушка, девушка, девушка. На четвертом ряду. Бегом-бегом. С другой стороны, с другой стороны. Что можно еще да хорошо, хорошо сейчас скажу принятие по факту означает что у тебя не хватает сил не хватает энергии нет, вообще нет. принятие принятие означает энергии счастья люди думают принятие это надо вот как бы вот понимаете вот это срав можно сравнивать с пищей допустим да человек может взять и допустим съесть столько сколько он не переваривает и он сидит принимает такой вот, он обожрался такой сидит принимает пищу а она не принимает Это так тяжело вот что делать меня не фотографируют таких состояниях. потом а интернет весь завален вот. не принимается если пища что надо делать нужно немедленно встать и пойти длительное движение надо ну, несколько 10 километров пройти когда ты пойдешь, она вся переварится по дороге. Но идти тебе будет тяжело. Понимаете? То есть, другими словами, для того, чтобы переварить пищу, нужно получить, сделать аскезу, и через аскезу эту получить энергию какую-то. Аналогично и здесь. Допустим, некоторые человек должен просто использовать то, что он может. Допустим, берешь, вот, допустим, мужа не можешь принять, побежала, бегать начала. Во время пробежки ты его примешь, потому что совершаешь аскезу, получаешь энергию природы в это время, и у тебя раз, и как бы все, у тебя хватило сил. Или ты постишься, постишься, и во время поста, пост тоже, когда человек аскезу совершает, пост тоже ему дает силы, человека входит энергия природы через пост, важно тоже во время поста на свежем воздухе прогуляться хотя бы. И теперь раз – переварил. Или третий вариант – неподвижное положение тела. Иногда в храм православных – ночное обдение. То есть людям говорят, не двигайтесь, стойте всю ночь, не двигайтесь. То есть человек не двигается, копит аскеза, эту силу – раз – принял. Следующий вариант – сильно слушать тех, кто молится, и вместе с ними повторять молитву, как они. Настраиваться на их звук, забыть про себя – и когда человек настраивается на тех, кто молится, он начинает впитывать в себя энергию Бога. То есть забывает про себя, про свою проблему, впитывает, впитывает энергию Бога. Раз достаточно счастья в сердце набралось, а не принятие, потому что энергии счастья не хватает, точно так же, как пища не переварится, означает, не хватает огня пищеварения. Он разжигается с помощью движения. Допустим, трава как разжигать? Ведь ветром надо дуть, воздух, то есть движение создать чтобы воздух шел. Точно так же человек, он может побежать или пойти долго во время, когда он объелся, и у него все переварится, потому что он разогнал воздух, огонь пищеварения разогнал в себе. Точно так же не переваривается в сердце, понимаете? Можно переварить с помощью молитвы. То есть молишься, молишься, молишься, молишься, потом раз... Успокоилось сердце. Почему? Потому что ты достаточно энергии счастья получил сердце для переваривания проблемы. Потому что проблему надо переварить энергией счастья, понимаете? Она берется от природы с добрыми людьми. Вот сейчас вот поднимите руку, кто на лекцию пришел, не, не мог переварить проблему и на лекции, прям раз, успокоилось, легче стало. Смотрите, видите, сколько людей. Почему? Потому что вот сколько добрых людей сидит вокруг. Люди создали атмосферу счастья, добрую такую, и все, перевариваться пошло. Человеку нужна энергия счастья. Добрые люди — природа Бога. Вот так можно принять постепенно. А если ты зациклилась на человеке, то ты расходуешься. Вот здесь вот очень важно, давайте еще раз я уточню. Вот смотрите, как действует судьба. Она заставляет зациклиться на человеке. В это время, когда ты зациклился на человеке, ты страдаешь, истощаешь энергию счастья. Постепенно ты уже не можешь ни есть, ни спать, думаешь только об этой проблеме, работать потом не сможешь. То есть ты теряешь себя полностью, как парализованный становишься. Так действует судьба, она зацикливает, заставляет думать о проблеме. А человек что должен сделать собой? Что значит вера? Что такое вера? Вера основана на знании. Судьба заставляет себя... Думать о проблеме, а ты что делаешь? Идешь в лес, пытаешься там что-то делать, добрые дела какие-то, желать всем счастья. На огород пошел, посажал что-нибудь, помолился в храм, пошел, добрым людям пошел, птичек начал кормить. Но что-то делай для других, забудь про себя, понимаете, как действует судьба. Давайте послушаем. Это классика жанра. Так всегда бывает. И надо вот это неправильное поведение, то, что вы сейчас услышите. Нужно по-другому действовать. Судьба захватывает внимание человека и разрушает его жизнь. Чем больше человек думает о своей проблеме, тем больше он погружается в проблему. А хочется думать, потому что думаешь, чем буду сейчас думать, пойму. Наоборот, ты истощишься и разрушишь себя. Вот смотри, так вот не надо делать. Наоборот, надо спешить. Наоборот, надо любить, хоть и равни стали мрачными для тебя, надо на них смотреть, искать в них любовь. Надо спешить к тем, кто нуждается в тебе, отвлечься от тебя. Нужно забыть просто про то, что пытаться забыть про, про то, что ты почувствовал от этого человека, хоть память и будет минувшая вновь. Да, он твой злой властелин, но ты можешь. Переключиться на другую память, когда человек начинает о ком-то заботиться, он побеждает злую судьбу, начинает молитву, побеждает, начинает любить природу, побеждает. Понятно? На дальней станции сойдут трава по пояс, и хорошо с былым наедине бродить в полях, ничем не беспокоясь по васильковой синей тишине. Понимаете? Почему он ему хорошо? Потому что здесь все мое, и мы отсюда родом, и Васильки, и я, и поля. Потому что он с детства полюбил природу, он верит в нее. И поэтому он идет туда, когда ему трудно, любит свой дом, с живой воды попью у журавля, понимаете? То есть как бы, ну, человек отвлекся, он как бы любовь почувствовал, любовь наполняет человека. Серый птица весной, из далеких веков, Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Понимаете? То есть, ты летишь к природе, потому что она мать, она всегда поможет. Это самое простое. Молиться не умеешь, добрых людей нет, иди к природе, она тебе всегда поможет, она всегда есть. Это первое. Наступила грусть, что ж, пойду пройдусь. Не уделить не с кем. Да? Почему пройдешься? А потому что люблю свой город. Я иду землей Невской. Да? Люблю город, Люб... любишь город. От него получай силы. Но если ты замкнулся, мне некуда больше спешить, все, тогда помирай. Сейчас шансов выжить нет. После стресса идет депрессия, После депрессии и хронических заболеваний, после хронических заболеваний – смерть. Нравится умереть – умирай. А если хочешь жить – живи. Нужно побеждать судьбу – значит отвлечься от нее. Иначе выхода нет. Не сможете вы просто так переварить. Вас не будет сил Отвлекитесь от этого. Вера, есть два типа веры. Или верит человек в судьбу, концентрируется на себе, на судьбе, или верит в Бога. Когда человек верит в Бога, судьба разрушается. <соединяющие> Вы такие хватальщики, микрофон хватаете все. <соединяющие> ну, ваш вопрос. <соединяющие> да? Девушка вот... Другая девушка. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вот вам мандаринка за то, что вот так вот бегаете сильно. Я приехала из Екатеринбурга специально, чтобы наконец-то попасть на ваш семинар. Я же приеду туда. Ну, очень хорошо, значит, я еще раз приду. Вот, Соскучилась? Соскучилась? Да. Слушаю ваши лекции ежедневно, очень много, вообще все в свое время, где-то, наверное, месяца два, может быть, больше. Начали каждый... два месяца слушать назад. Да, но каждый день. Очень я много... вас так понимаю, я тоже так же, ну, когда наставника я встретил, свой, я тоже так же слушал в днем и ночью. Ну, мне просто очень помогает, и все, все остальное ушло на задний план, и мне стало легче жить, во-первых. Период... Это как ребенок сессию сосет, он наполняется, наполняется. Потом такой отвалился и улыбался. Тоже вы наслушаетесь, тоже начнете добрый дела делать. А сейчас пока надо слушать. Разрешите, я мою проблему расскажу в двух словах, она про любовь, то есть все по теме. Мы с мужем девять лет вместе, уже девять с половиной, в июле поженились наконец-то. Здорово, он... видите, вы как бы все... Да, все он так... меня через месяц бросил, шел другой, молодец. Вот. Два месяца мы вместе не были, он жил с девушкой, я тоже нашла себе некого партнера, но это была ошибка, естественно. И так случилось, То что... То есть вы не лучше его получается? Я хуже в 10 раз, в общем, в принципе. Жили мы вообще все эти 9 лет очень плохо, я была мужчиной в семье, я зарабатывала в 15 раз больше него, все делала, очень сильно прислуживала, не служила, сейчас я уже это понимаю, что это не служение ни разу. Ну и... У меня были очень вредные привычки, разгульная жизнь, я его изменяла. В общем, я ужасная жена была, просто кошмарная. Ну и вот, как он мне объяснил, что он устал со мной жить, и ему было тяжело, но он меня бросил. Сейчас мы снова вместе. Я ему во всем призналась. Он мне во всем признался. И мы живем вместе, стараемся, налаживаем, но... Я не перечу, я все делаю, как бы, чтобы легче было и ему со мной. Я перестала пить, материться, работать. Так он он так вас зауважал и... в результате? Ну, зауважал, но он мне постоянно тыкает тем, что вот ты же как бы ходила, там гуляла тогда давно. А, а вот это типа... была ошибка, вот А я, была я, ошибка. я типа 9 лет тебе не изменяла. Не надо, надо было рассказывать. Я не могла не рассказать. Вот, вот. это ошибка я была. Я хотела с чистого листа начать. И я думала, ну хорошо, рассказать. хорошо, нет. Невозможно. Есть три стадии развития человека. Первая стадия – невежественная жизнь. В невежественном состоянии человек, даже если ты ему не рассказываешь о своих ошибках, он их найдет и будет на них указывать. Дальше вторая стадия – страстная жизнь. Страстная жизнь означает, что человек не бескорыстный, то есть он мотивируется очень сильно тем, чтобы себе получать жизнь. Это значит, что он не сможет простить, не сможет простить. Я же его простила по-настоящему. Ну потому что вы более развитый человек, чем он. Я, вы развиваетесь быстрее. Вы развиваетесь быстрее, чем он. Надо тоже это понять вам, что сейчас он не готов вам простить. Он Нет. не развит. А не... А что сделать, чтобы простить? Я молюсь каждый день, я веду. Освобие. Сказать ему, что я преувеличила все, что тебе говорила. Они уже не отъехали. Да не обращать внимания, сказать, да ты что, лучше что ли, что ты мне указываешь? Я когда начинаю так говорить, что ты мне тоже изменял в отношениях, женился, бросил через месяц, опозорил перед всеми друзьями, которые все знали. Ну сказать. все, вот все. Он говорит, да ты вообще помолчи, да ты вообще кто, и начинает агрессировать. И ну, я уже не обращать внимания. Не могу агрессировать. Принимайте. Мясо не ем, молюсь, все, я доброе хожу и страдаю. Мне, кстати, понравилась такая жизнь, я буду продолжать. Вы знаете правильный путь, но не знаете, куда вы идете и когда перейдете через гору. Я вам сейчас расскажу. Первое, что вы должны понять, то, что он так себя ведет, это нормально. Проблема не в этом. Проблема в том, что вам не хватает сил переварить эту свою судьбу. Потому что его поведение ⁇ это и есть ваша судьба. Это не человек на вас влияет, и не непреодолимая ситуация у вас, а это просто ваша судьба, и она делает две вещи. Первое, ощущение, что у вас не получится, и второе, что он виноват. Вы просто услышите, что это ваша судьба, потому что не только в этой жизни, а еще вы прошлый кое-что вы сделали, а я вам об этом говорить не буду, потому что вы не готовы слышать. Поэтому вы просто примите от меня, что это ваша судьба с вами все делает, потому что вы это заслужили. Я знаю. Все, если вы знаете, тогда нет проблем вообще, потому что как только человек узнает, что это судьба, он сразу успокаивается. В принципе, как бы эту всю ситуацию с мужем восприняла как некое наказание и все не смирилась. Все отлично. Теперь, если мужчина муж выпендривается, смотрите, что это судьба просто действует и все. Не обращать на него внимания. То есть, первое, что вы должны знать, это и есть путь. Когда вы так вот ведете себя, это не путь к поражению, потому что люди думают, большинство, что я чем больше унизись перед ним, тем больше я пострадаю. Если вы не унижаетесь сами, а унижение означает несправедливость, а если это справедливость, то унижаться. Тогда Вы не унижаете, принимаете свою судьбу, на него не обращаете внимания, просто выполняете свой долг. Перед ним. Второе. Сила это забирает. Вот вы послушали это все, сил нет жить. Силы надо брать от природы, от добрых людей, от молитвы, от лекций. Наполняйтесь, наполняйтесь и наполняйтесь. Все это есть в целом. Все, теперь слушайте, когда будет. Перевалите через гору. Я вам описываю ваше состояние. В тот момент. Когда вас перестанет волновать все его слова, вы почувствуете себя спокойно, несмотря на то, что он вас укоряет, В тот момент, когда вы начнете действовать, но ну, вести себя рядом с ним очень сильно, заботиться очень достойно по отношению к нему и жизнерадостно. В тот момент, когда на его агрессию вы сможете по-доброму наказать его тем, что вы не будете с ним разговаривать какое-то время, и вам это будет комфортно делать. В тот момент, когда вы увидите, что вы не зависите психически от него, и вам станет с ним легко жить, в этот момент он переломится и станет другим. То есть выход, он есть и весьма... Выход. Доступен. Это не называется не выход. Выход уже пошел. Вы уже идете в выход. Я вам сейчас говорю, когда вы придете в этот выход. Я вам описываю признаки. Чем больше будет этих признаков, тем ближе вы к выходу. То есть все хорошо получается. Отлично все получается. Я веду внутреннюю жизнь, я стараюсь, я научилась молиться. Я знаю, что вы мне доказываете. На 29-м году жизни я научилась и молиться, и в храм. И Ой, 29-м году жизни. 28, 28 лет я познакомился да. с знанием <плодисмент> и принял веру. 28 лет на 29-м году жизни. Я как-то всю жизнь чувствую, что мне как будто очень много лет, слишком много, не 29. Ну, конечно, вы же вечная. А, понятно. Чуде. Конечно. Я еще, знаете, что переживаю? Вот эта вот девушка, с которой он был в отношениях, она сейчас делает вид, что это любовь всей ее жизни, и он у нее был первый там, все дела. Но она намного моложе меня, лет на восемь. Я боюсь, что она как-то может... Убедить. Ну, так это же хорошо. Это значит, что он никогда с ней больше не будет. Я же вам описывал это состояние. Любовь всей жизни, единственное, неповторимое, это значит все, шансов нет есть его завоевать. Просто на ее фоне, я монстр, а она молодец. На ее фоне вы достойная женщина, сильная, она слава, вот и все, побеждает сильнейший. Классно. спасибо большое, Ваша вопрос девушка. Спасибо за ваши лекции. Тоже из Екатеринбурга. Не дождались мы вас там, приехали сюда. И с вашего позволения я задам вопрос про свою сестру. Спасибо вам обоим. Дайте, дайте ей. Это, на видите, сколько они ехали. Я хоть что-то должен назад дать. Я вас и там Я приезжаю всегда в Екатеринбург. Где-то весной. В апреле. Идем не было себе ждать. Вопрос про сестру. Ее судьбу как справиться? Ее очень плотно бросил муж. И она, знаете, такой... она унизилась сильно перед ним. Подлости бывает двойной, понимаете? То есть, когда женщина, когда мы, допустим, змею кормим молоком, она становится еще более ядовитой, понимаете? Это очень опасно. Она унижалась перед ним, прыгала, бегала, не воспитывала его, он обнаглел, бросил. Это закономерность. Но сначала, ну, наоборот, сначала на нее прыгнул, бегать, потом меняется. Ну, а это меняется. Иногда качели перекачиваются, мы об этом тоже будем говорить. любви качаются качели, они а перекачиваются. Как вот я сейчас побороться на судьбу? Вот она такое ощущение, вот как цветок сорвали, выбросили. Вот она прям упаяла, прям силы у нее нет. потому что цветок силы получает от солнца, а не от другого цветка. Она просто не знает, где солнце. Я ей никак не смогу помочь, только как-то поправить. Сможете помочь, почему не можете? Между вами Я есть связь, ее. все, вот эта помощь. Вот вы молитесь, вы молитесь за нее полтора месяца. За полтора месяца, Я за полтора месяца на 12% ей стало легче. Она начала очухиваться, что-то видеть, смотреть, куда-то ходить, все, она оживает. Будете молиться дальше, еще дальше будет результат. Вы можете вообще ее привести в чувство в молитвы. Но она по себе с еще но да? А что не получится? -то? Она что, инвалидка, что ли? Даже у инвалидов получается. Она нормальная, симпатичная девчонка. что у нее не получится? Она сейчас сдает свой экзамен. Надо понять, что каждый человек в этой жизни обязательно столкнется этой проблемой. Проблема заключается в том, что когда человек просто живет и не знает цели человеческой жизни, он обязательно попадет в стресс. Это закономерность, потому что цель человеческой жизни – это Бог. Мы для Него живем здесь. И если человек это не знает – то он всегда Бога с кем-то путает. А если он путает с кем-то Богом, то, то этот человек покажет ему, что он не Бог. Как покажет, предаст его просто. И все. Это закономерность. Для детей живешь, дети предадут. Для мужа живешь, муж предаст. Для мамы живешь. Вот вчера на лекции в Перми, мне же девушка она говорит, Олег Геннадьевич, я маму очень люблю. Я говорю, а вам сколько лет? Она говорит, мне 29 я говорю, а вы замужем? Нет. А почему я с мамой живу? Значит, с мамой и останешься навсегда. Потому что ты маму с Богом перепутала, и она тебя к мужу не пустит. Она будет наслаждаться твоей любовью, а это нечестно. Понимаете, люди не могут переварить такую любовь. Поэтому я и сказал, молитесь Богу чтобы к маме чувство стало правильным, и тогда вы сможете мужа себе найти. Вот этот экзамен она издает сейчас, как только она в Бога поверит, так сразу расцветет, станет радостной. Понимаете, причем даже интересно знать, вот допустим, некоторые говорят, одна, но за другой вытаскивается. Одна колючка другой вытаскивается. Это правда. Но здесь немножко другая ситуация. Смотрите, допустим, даже если так случится, что она найдет себе человека другого, она все равно не сможет вытащить из сердца то поражение в жизни, которое она испытала. Она будет с другим человеком жить неполноценной жизнью. Она не будет полностью удовлетворена, только когда она наполнится Богом, тогда она сможет и человека в своей жизни принять. Поэтому чаще всего Бог никого и не дает. Бывает исключения, но чаще всего, ну зачем давать, все равно бесполезно, понимаете? Если, допустим, мужчину бросила, жена, он себе девушку нашел, это будет не жена, а медсестра, которая будет ухаживать за ним. Это будет нянечка, понимаете? Как только она, он придет в себя, ему нянечка будет не нужна, значит, бросит. ей нужно прощать эту обиду, чтобы да, чтобы ей Невозможно. Мне нет сил прощать. Нужно наполниться Богом, нужно идти в храм, слушать лекции, слушать преснопения духовное, ехать в святое место, общаться с духовными людьми, просить милости, чувствовать энергию Бога, идти на природу, идти, не останавливаясь, родить в лесах, в полях, ничем не беспокоясь. То есть, понимать, наполняться надо, отвлечься от проблем, служить другим людям. Чуть-чуть наполнился, начни птичек кормить, начни бездомных кормить, нищих людей. Начни желать всем счастья, начни что-то делать других, отвлекись от себя. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что это жизнь не детская игра, если с другом куда не уповай на чудо. Спеши к нему, иди дорогою добра. Дорога добра означает отвлечься от себя. Спасибо вам за ваше принятие того, что я делаю. Вы, вопрос ваш, да? здравствуйте. попасть. Вы же уже вышли из депрессии, все нормально. Ну, вышло, да, но уже как бы еще все равно есть. Я сейчас ушла в пустыню. такой момент. Вопрос у меня такой. Ну, ничего. Вы же возвращаетесь назад. эту ниточку, которая, возможно, была моя тоже судьба, такая же, как родители. Сейчас сын. Так вот что нужно сделать, чтобы Возвращаться. Холодным утром. Я не смотрела. Чего не смотрела? Чтобы я смотрела на своего ребенка и не сожалела о том, что... Возвращаться. Холодным утром. Надо молиться, чтобы вернуть назад эти отношения. А не надо их возвращать? Нет. Почему? Ну, потому что он сам ушел. Он ну и что? Лежащего. Вот смотрите, интересно, надо возвращать отношения? Эти. Молиться для того, чтобы Бог вернул мужа. Ой, не могу ли иначе я не прощу ему никогда. Я не то, что не прощу, нет, я его простила. Но эта печать будет всегда между нами просто. Надо возвращать мужа назад. Не надо решать, будет печать или нет. Это Бог решает. Мужа надо назад возвращать. Печать, потому что Почему? ваша, не его. Это вы так поступили в прошлой жизни. И за это ответили сейчас. В мужском теле вы были. В возрасте, в возрасте 34 лет вы совершили такой поступок прошлой жизни. Вот за это сейчас ответили, а он тут ни при чем. Он просто выполнил волю Бога и все. Надо возвращать мужа назад. А потом родители очень колоссальную помощь мне оказали. Они ему ну, просто не поймут, если я поймут. Ну мы страдаем вообще группа. Ну мы страдаем. Вы хоть замуж хотите? Вообще нет. Душу. К сожалению. Надо возвращать в молитве мужа. Ну и хочу забыть его. Невозможно забыть. Между вами связь такая. Невозможно забыть. Видите, она не доверяет Богу. То есть она говорит, Олег Геннадьевич, а знаете... молчать. Она говорит, Олег Геннадьевич, смотрите, ситуация такая. Он меня предал, я с предателем жить не хочу, я его люблю. Но с предателем жить не хочу. Вот. Я не верю Богу, что если я буду возвращать мужа, что он защитит меня как человека в любви моей, в моей, верности, в чистоте. Не верю Бога. А я вам говорю, что Бога надо верить. Теперь рассказываю вам правильный путь человека. Нужно молиться, чтобы простить человеку сначала. Возвращать означает простить. То есть вы молитесь, молитесь постепенно раз, он уже нормальный человек, ничего страшного, что произошло, то произошло. На первой стадии, на второй, пошел контакт, вы как бы с ним общаетесь нормально, в результате у детей с папой, у ребенка пошел тоже нормальный контакт. Третья стадия, совесть начала включаться у него дальше, он начал раскаиваться. И дальше будет два варианта. Первый вариант, смотрите, первый вариант. У вас в сердце все уляжется, и он захочет вернуться. Почему уляжется? Потому что он сильно раскается, сильно. Второй вариант. Он скажет, я не смогу вернуться, прости, хоть ты хороший человек. Это значит, что Бог сразу же даст вам еще лучше, и он пожалеет о том, что он сделал. И ваше сердце тогда тоже успокоится, потому что оно ждет наказания для этого человека. Моя хорошая, поймите такую вещь, есть только один путь назад у человека, других путей нет в жизни. Когда человек идет назад, то есть он просит прощения, прощает, то Бог этого человека всегда защитит. Не будет такого, что вы будете попраны судьбой, унижены и с негодяем жить вы не будете. Если он настолько негодяй, что вообще не достоин вас, все равно возвращайтесь назад. Бог вам ни за что этого человека не вернет. Он вам даст другого. Но есть только одна дорога. Это дорога назад в отношении. Потому что для того, чтобы новую ниточку Бог вам создал, вы эту должны очистить, привести ее в порядок. То есть между вами остается светлая, чистая память, доброе отношение, и потом, пожалуйста, следующее. Или этот, если он достоин. Но путь к другому человеку, такого пути нет. Вы уже пошли этим путем, вы хотите другого. Уже там намеки какие-то появились, поэтому вы бунтуете передо мной сейчас. Да нет, намеков нет. Мечта-то есть, мечта же есть. Я себя, своего себя сначала посмотрите. что его-то смотреть? Я же вам сказал, победить свою судьбу, ему поможете. Вот и побеждайте. Я вам сказал, куда идти, чтобы побеждать. Не победите, не поможете ему. Будет то же самое у него. Придете или не придете. Придете, придете или не придете. Это еще неизвестно. Это вы сейчас с Богом торговаться начали? Нет, с Богом. Вы говорите, приду на задачу дальше, деньги заплачены, где будут услуги. Давайте расскажите вашу торговлю с Богом, что вы хотите спросить. Много. Нет, нет. Хорошие ответы уже все вы получили сейчас за то, что вы такой хороший человек, за то, что вы идете правильным путем в жизни. Бог вам ваши ответы уже дал. Просто всегда правильный путь очень тяжелый, запомните это, очень тяжелый. И поэтому им идти не хочется. Вот и все. Все-таки мне непонятно. Мне непонятно, правда. Вы говорите, назад, да? Назад. Хорошо, я вернулась. Я знаю это что во все отеке мои вот это все случилось. Это... Слушайте все происходит. внимательно сейчас эту беседу. Это для вас, для всех беседу. Да? Ну, конечно, я не буду советоваться, но, тем не менее, я это приняла. Ну и жить-то тоже же невозможно с ним. Все. Ну, нет ничего. А как забыть? Это? Все правильно вы говорите. Вот теперь послушайте меня. Запомните. Бог. Никогда вас не предаст и никогда не унизит вашей жизнь. Идите правильным путем. Он вас защитит. А как он вас защитит, это будет для вас чудо. Если нет ни одного шанса этому человеку исправиться, тогда значит все равно идите назад, и нет ни одного шанса, что этот человек к вам вернется, значит вернется другой. Бог вам даст другого. Но путь есть только назад. Другой дороги нет. Другая дорога – это одиночество. Это пять лет одной сначала. Потом дальше все равно придется раскаиваться. И после пяти лет, если вы раскаетесь и пытаетесь вернуться назад, Бог даст другого, но уже хуже. Не так, как сейчас. Лучше сейчас начать этот путь назад, потому что потом вы будете, чем дольше вы будете уходить с этого пути, тем там больше вы будете наказаны. Назад именно в тот момент, когда пришел в мою жизнь мой муж? Вы... Не имеет значения, Нет. какой момент. Вы просто вы раскаиваетесь, вы прощаете, просите прощения. Первое, что происходит, у вас сердце успокаивает, все будет хорошо. Следующая стадия, вы уже чувствуете, что вы можете с ним разговаривать, вы не так сильно чувствуете его предательство. Вы начинаете с ним общаться и начинаете с ним дружить. Следующая стадия, он начинает чувствовать, что он виноват перед вами. И так далее. И дальше, если поступок ужасный был, и ему прощения нет, тогда Бог даст другого вот. а если прощение есть, тогда он захочет вернуться и так сильно раскается, что вас отпустит сердце. Спасибо. Видите, я два раза повторил одно и то же. Она услышала только на второй раз. Почему так бывает? Потому что судьба очень тяжелая. Понятно? Да, тяжелая судьба, она отшипает человеку разуму, не дает возможности услышать. Так судьба тяжелая есть, ваша судьба. Не его судьба, а ваша судьба. Что касается него, если вы хотите знать его будущее, я вам тоже расскажу. Если как бы, вы не будете даже идти этим путем назад, то через полтора года эта девушка, с которой он сейчас живет, начнет истерить, выносить ему мозги. Вот он увидит разницу между вами и ей. Возможно, что в это время он не раскается и тогда будет идти дальше. Эту девушку он тоже бросит, так же, как вас, через два с половиной года, максимум через три. Возможно, что у нее тоже будет ребенок уже в это время. Потом пойдет к следующей, которая бросит его. Вот тогда вы успокоитесь, это будет через пять лет. Вас устраивает это или нет? Бестолковые. Молитесь, возвращайтесь назад. Спасайте себя, его спасайте. Возвращайтесь назад, и будет все гораздо лучше. Бог, как только вы пройдете этот путь, пройдете за, за месяц. Через месяц получите семью. За два месяца, через два месяца. За полгода, через полгода семью получите. С кем будете жить? Бог вас не обидит. Когда женщина идет назад, не значит, что она получает вот себе вот, недоразумение какое-то, понимаете? Бог даст того, кого положено вам. Но вы должны не идти в пустыню, а идти назад. Ну хорошо, не слышите меня, давайте по-другому скажу. Допустим, я пренебожу крайний случай. Допустим, а, у женщины убили ребенка насильственная смерть. Ей нужно жить дальше. Что она должна сделать, чтобы жить дальше? Она должна сначала простить убийц, а потом их наказать, если это в их, в ее воле. А если не в ее воле, она должна сначала простить и дать возможность Богу их наказать. Сказать, «Господь, а теперь сам разбирайся с ним». «А я хочу...» И как только она простит, она сможет жить дальше. А сын ее или дочь, которая насильственной смертью погиб, он пойдет на высшие планеты и будет ее ангелом-хранителем. Но если она убийц не простит, она никогда не почувствует этой защиты. Она всегда будет думать, что ее ребенок страдает, она всегда будет думать, что он Но На самом деле ребенок будет испытывать счастье, но счастье ей это не перепадет. Потому что для того, чтобы счастье перепало, нужно сначала простить успокоить свое сердце, потом получить знание о том, как устроен этот мир. Тот, над ком совершили насилие, его страдания в этот момент заканчиваются, начинают испытывать счастье. Страдания будут испытывать те, кто совершили насилие.